На земле любовь. Говорят, он учил добру, А у нас целый взвод полет, Где служил старшиной мой друг. Он теперь не живой или жив, А вчера мне успел сказать, Ах, как хочется, братцы, жить, Ах, как страшно здесь помирать.